Приветствую всех на канале просто Простоволя. 3 февраля Православная Церковь почитает икону Божьей Матери от Рада и Утешения Водотепская. День празднования 3 февраля. Образ Богоматери от Рада и Утешения среди самых почитаемых. В древности, потопеде, был обычай согласно которому, выходя из собора после молитвы, монахи прикладывались к образу Богоматери и после этого открывали врата обители. Но в один из дней икона ожила и Божья Матерь несколько раз повторила «Сегодня не открывайте врата обители». Так, благодаря чудесному вмешательству Богородицы, монастырь был спасен от нападения. Икона отрада или утешения – находится в Этотепском монастыре на Афоне и хранится в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Среди многочисленных списков иконы «Отрада и Утешения это образ, хранящийся в Москве в казачьем храме на Ходынском поле. Многочисленные чудеса исцеления, явленные по молитвам перед ней, принесли иконе широкую известность и стали поводом для почитания ее как чудотворной. При молятся от всяких незгод, эпидемий и различных болезней. Если люди искренне раскаивались, то хворь отступала. Помимо этого молятся Пресвятой Богородице и для того, чтобы одолеть врагов внутренних, страсти, склонности к грехам. Значение иконы Божией Матери отрадует решение. В жизни Русской Православной Церкви весьма велико, и тому есть немало свидетельств. Поздравляю с днем почитания иконы Пресвятой Богородицы от и утешения. Пускай икона светлый, лик, семью всю вашу озарит, врагов и хворь в дом не пускает и всем нам в жизни помогает. Спасибо, друзья, да хранит вас Пресвятая Богородица.